Этот сайт можно парсить, просто берем, копируем ссылку 72 job resume, чтобы он искал именно только в этом разделе, в разделе резюме, не искал в разделе вакансии. Берем, нажимаем копировать и вставляем в нашу программу и почта экстрактор. Вставляем, нажимаем поиск.